Флиртовать не могу, даже насильно, да? Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы поговорим на эту тему. Я увидела, что многих женщин это заинтересовало. Пока все заходят, я немножко расскажу о себе. Здравствуйте, здравствуйте! Все, кто присоединяется, Тереза рада видеть вас да. Меня зовут Елена Алексеева. Я очень много лет работаю в теме отношений, очень много изучала эту тему, искала э, ответы на мои вопросы с моих 23 лет. И на сегодняшний день у меня уже 49, и я нашла ответы на все мои вопросы в отношениях с мужчинами. И поэтому делюсь с женщинами, больше, конечно, я времени проводила ВКонтакте, но сейчас я вижу, что в Инстаграме тоже есть аудитория, которая заинтересована этой темой. И я решила больше внимания тоже уделить Инстаграму, чем раньше. Да? Раньше я публиковала посты и больше ничего для этого не делала. Сейчас я вижу, что важно делать и в Инстаграме в том числе. И я думаю, что наши встречи по четвергам останутся на лето коротенькими. Я буду стараться уложиться в 20-30 минут нашего общения, то есть какую-то тему прямо раскрыть-раскрыть хорошо. И дальше уже двигаться будем в сентябре э, с двух камер. Да? То есть, ну, Посмотрим, да, к сентябрю, как будет лучше. Может быть, оставим здесь только одну камеру. А Вконтакте будет, э, будем приглашать сюда из Вконтакте, да? Хорошо, я в последнее время веду личные наставничества. В прошлом году у меня было очень много групповых программ, позапрошлый год очень много групповых программ, а сейчас я больше в личном сопровождении, да, в личном наставничестве, потому что я вижу, что группы не дают того результата, который можно получить в личном сопровождении. Хорошо. Сегодня тема э, интересная, и давайте уже о ней. Да? Очень часто я слышу от девушек, что флиртовать я не умею. Женщины сейчас находятся в большом количестве в мужских энергиях, мужественные женщины, да, коня на скаку остановят, в горящую избу войдет. Я, например, э, со школ, со школьных лет думала, что это классное состояние женщины, да, то есть то, что мы проходили. Классиков, которые восхваляли такие состояния женщины. Но на самом деле состояние женщины мужественное, оно должно включаться в необходимой ситуации. Допустим, война, погибли все мужчины, да, и женщине приходится выполнять мужскую работу. Да, здесь нужно включить вот это состояние, коня на скаку остановит, горячую горящую избу войдет. Если мирное время, привет, Елен, привет. Если мирное время, то нет смысла включать это состояние, да, то есть э, только по необходимости, то есть женщина должна быть женщиной, и только по необходимости она должна коней на скаку останавливать, если уже друг, других возможностей нет, да, если больше некому останавливать коней. Ну, сейчас то, что мы видим, это, конечно, э, женщины даже не замечают, что рядом есть мужчина, которого нужно вдохновить, сказать, пожалуйста, спасите из костра, там, из огня, да, там кого-то, и мужчина кинется спасать. Женщина не замечает мужчин вокруг, которых нужно вдохновить, она сама кидается на амбразуру, на можно так сказать, да, то есть женщины так себя ведут в последнее время, и поэтому включаются мужские энергии у женщин на постоянку, они не осознают то, что это надо включать, выключать, включать, выключать при необходимости, и у них включается это на всю жизнь, то есть им кажется, что, ну вот как и мне казалось, что это ценный титул коня на скалку остановит, горящую избу войдет. Мне тоже очень часто говорили, там, с 20 лет мне уже говорили мужчины, что видят во мне вот такую вот э, составляющую, и мне казалось, что это круто, что я им нравлюсь, они там мной гордятся, еще что-то. Но на самом деле это может быть и круто, и гордятся мужчины, но жени женились на других. Да? То есть здесь вот этот момент тоже нужно учесть, и э, то, что не умеем флиртовать, это, э, я думаю, что всему в жизни можно научиться, если стоит цель, да. Если я себе поставила цель успешно выйти замуж, и я увидела, что важно научиться флиртовать, да. Вот важно. Вот во мне тоже включен мужчина. Я там и машину вожу и э, 85 профессий в своем бизнесе выполняю, как всегда. И при этом хочу еще женственной быть да? но я поняла в какой-то момент что без этого я не выйду успешно замуж то есть есть женщины которые думают ничего страшного вот я такая меня не надо переделывать я должна такая замуж выйти если мне судьба таких много с такими убеждениями женщин но чаще всего они одни остаются То есть можно даже честно сказать статистику девяносто девять процентов у какой-то там, может быть, как, как одно из ста, а то, может быть, одной из тысячи э, сложится карма таким образом, что ей дадут мужчину, да? а остальным не удастся, ну, то есть процентов, э, что 99%, что не удастся. И я вот этот момент осознала, я включала в себе вот эту женскую энергию, я училась флиртовать, мне было уже тоже не 20 лет, когда я училась, мне было 40 с лишним, с хвостиком, и э, я училась флиртовать. То есть представьте вот такое сравнение, что вот вам там, я не знаю, 9 месяцев, там, 10 месяцев, да, и вы учитесь ходить, и представьте, что вам приходит в голову вот такая мысль, ой, нет, это не для меня, я буду лучше ползать, или там вообще сидеть только, да, пусть меня там носят, переставляют с горшка за стол, там к игрушкам и так далее, да. Представьте, и вы бы на всю жизнь остались не умея ходить представили такую ситуацию ну то есть меня уже вот например я представляю себя и меня уже это забавляет то есть история забавная да? или например ложкой в рот вот мама дает вам ложку в рот попадать каши вы там промазали там до да, испачкали всю одежду там весь стол вокруг себя маму испачкали ну, маленький младенец, да, представьте, что в этот момент младенцу приходит мысль, о нет, это не для меня, я не умею есть ложкой, я лучше буду руками или буду как собачка, там сразу из тарелки языком, кошечка, как кошечка, собачка, тоже такая картинка умиляет просто, да, представьте, что э, человеку пришла такая идея в голову. То есть на этом бы наше развитие бы полностью остановилось. То есть человек мог бы остаться на уровне э, животного, кушать из тарелки, как кошечки, собачки кушают, да, там, или как там животные кушают. Да, то есть никакого бы развития не пошло бы. То есть эта мысль вражеская. И Сейчас она точно так же приходит женщинам в голову, э, что я... Я не умею флиртовать, как же я себя буду ломать, себя переделать нельзя. Это тоже вражеские мысли, то есть кому нельзя себя переделать? Только тому, кто в это верит. То есть вселенная скажет, да, дорогая дочь моя, пусть так и будет, да, и мечта сбудется. То есть на самом деле человека реально можно помен... человек вообще может в своей жизни поменять единственное это только себя только себя человек может поменять женщины стараются поменять всех вокруг мужчин которые сразу хотят секса там да хотят пом... говорят им что-то там да хотят поменять мужа который там не обращает на нее внимание или там детей перевоспитать там при помощи усилий при помощи каких-то слов там да, сама делая наоборот да, то есть ну, и все вокруг люди пытаются поменять да, ко мне приходит иногда женщина которая говорит с мамой дружить не могу с сыном поссорились со снахой не ладим внука в руки толком не дают только в их присутствии или там еще хуже жесть бывает, да, что еще и по профессии там, на работе конфликты без конца. да, То есть у человека вот все вокруг плохие, их надо исправить. приходит с таким запросом человек, но в этом нет никакого смысла. То есть здесь, чтобы исправить другого человека, мы должны проявить насилие над другом человеком. Но за это прилетает по шапке, по карме очень круто, да? то есть наша, э, наши поступки дают потом результат поступка, который нам точно не понравится, да? поэтому насилие над другим человеком э, я не применяю, да? то есть это не ко мне, есть э, другие специалисты, которые насилуют э, окружающих, да, Там... Какие-то делают разные штуки. Я не применяю. Я считаю, что это неразумно. За это слишком дорогая плата не деньгами. То есть мастеру, который насилует других людей по, по просьбе заказчика, и заказчику, который оплачивает такую работу, прилетает слишком дорогая плата от Вселенной. То есть это не деньгами, да, то есть они платят здоровьем, они платят потерей отношений со всеми, иногда жизнями собственными, да, то есть здесь нет в этом никакого смысла. Но есть возможность поменять себя, то есть просто захотеть поменять себя, ну, поставить перед собой цель, конечно, если цели нету, то нет никакого смысла себя переделывать. Цель нужно стать, то есть ради чего женщине нужно учиться флиртовать, ради чего, да ради того, чтобы создать счастливую семью, ради того, чтобы всем было в ней комфортно, ради того, чтобы э, и мужчине, и женщине было э, возможность договориться. А договориться можно только, если женщина в женских энергиях, а мужчина в мужских энергиях. В других возможностей нету. Под одной крышей два мужика не могут договориться. Поэтому женщине приходится занимать роль женщины, чтобы э, договориться, и здесь никак никуда не деться э, от флирта. Все равно придется играть в эту игру. И для этого иногда приходится выработать новые навыки. То есть, если женщина привыкла к железной леди быть, не плакать, да, там, все сама пробивать, все сама добиваться, и вот она заводит себе мужчину. Э, мужчина э, хороший, очень быстро сольется, потому что ему некомфортно. Он рядом с ним чистит себя. Э, Слабее. А когда женщина нуждается в помощи, говорит, дорогой, помоги мне, пожалуйста, вот у меня тут банка не открывается, да, или там еще что-то. Помоги мне переставить вот это, дорогой, и мужчине становится комфортно, он чувствует, что в нем нуждаются, что он здесь нужен и он остается с этой женщиной на долгую. То есть, вот поэтому флирт нужен. Конечно, мы, женщины, можем все переделать, все можем переделать. В ведической культуре очень много примеров, когда целое войско не могло победить какого-то там непобедимого демона. И демон только топнул ногой, и все, войско упало без... в обморок. Да. Остались живы, но на каком-то обморочном состоянии оказались. И тогда позвали жену того, кто привел это войско, да, и сказали, иди смотри, вон твой муж лежит, его э, уже все он убит этим демоном и все его войско лежит он, он демон с ними справился а мой муж реагирует ага сейчас поговорим об этом и женщина в этот момент просто разозлилась как это так ее муж лежит войско лежит как это так какой-то там демон да и она просто разозлилась в ней включается состояние богини матери она просто там спрыгивает с горы, у нее сразу там восемь рук, в каждой по оружию, она просто подходит к этому непобедимому демону и побеждает его, потом успокаивается, приходит в нормальное состояние белой пушистой женщины, снова возвращается на ту гору, на которой она должна была стоять, и когда все войско приходит в себя и ее муж, они видят, что демона нет. И говорят, мы победили, ура, да? то есть такие истории реально есть в ведической культуре. И в нашей жизни мы тоже такие наблюдаем ситуации, когда там э, ребенка задавила машина, и мать там сталкивает какой-то КамАЗ громаднейший, просто Не, непонятно, откуда у нее берется сила, она сталкивает этот громадный КамАЗ со своего ребенка, да? или Бежит к своему ребенку, перепрыгивает случайно через трехметровый забор, да, и там тоже в какой-то ситуации участвует. То есть людям, многим непонятно, как это возможно, но это состояние аффекта называют сейчас, чтобы как-то объяснить это состояние. На самом деле в каждой женщине есть такая часть нас, которая называется богиня-мать, да, вот кто ведическую культуру читает, это проявление матери Кали, которая... Не должна быть всегда, да? то есть всегда она разрушает мир, если она проявляется вс всегда, да? Но в какие-то моменты она реально нужна, чтобы защитить, защитить этот мир от какого-то там э, сильного демона. Точно так же и с нами, с женщинами, то есть мужскую энергию мы можем включаться, но это должно быть какими-то маленькими периодами, когда крайняя необходимость, да? когда нужно защитить кого-то там, спасти страну, спасти своего ребенка. Там, я не знаю, спасти своего мужа даже в конце концов, да, то есть э, какие-то маленькие периоды, то есть желательно, чтобы нас э, в такие моменты вообще никто не видел. Это запрещено показывать мужчинам. Все остальное время мы белые, пушистые, нуждающиеся в заботе. Вот это вот очень нужно понимать и очень нужно э, проявлять это в своей жизни. Тогда жизнь становится счастливой, тогда мужчины выполняют мужскую работу, тяжелую работу, да, с удовольствием выполняют что интересно так мой муж реагирует только на просьбу в такой форме ты можешь починить или принести и так далее когда говорю сделай пожалуйста сейчас может длиться месяц да да да мужчины у них такая природа у них нету слова надо вот у женщин есть слово надо надо работать, надо накормить ребенка, надо убраться. Вот нету сил, встану, пойду сделаю уборку, приготовлю кушать. У женщин есть такое слово «надо». У мужчин нету в природе такого слова. У них есть только «хочу-не хочу». И с ними лучше всего разговаривать вот в этом формате. Ты хочешь мне помочь? Как можно чаще задавать этот вопрос. Даже если... Даже я, например, уже привыкла, то есть у меня тоже раньше было это, в разговоре с мужем, я использовала, ну надо сделать, значит надо сделать, давай сделаем уборку вместе, да, он сейчас, сейчас, да, там, я ему говорила, ты хочешь мне помочь, я буду делать уборку, он встает и делает. Это, казалось бы, смысл-то один и тот же фа-фразе, во ну вот в одном случае он сейчас а в другом случае он встает и делает. И когда я это поняла, мне стало легче жить. Я просто про много что спрашиваю. Я вот сегодня, например, готовила там из кабачков, и мне нужно было почистить целый килограмм морковки и натереть ее на терке. Ну это реально тяжелая работа. И муж только что пришел с работы, представьте. Я положила морковку просто на видное место. Он говорит: "Ты что морковку купила?" Я говорю: "Нет, я не купила. Это я сейчас буду ее тереть из холодильника достала." Он: "А". Говорит, давай я тебе ее почищу. Я говорю, давай. Ты хочешь мне помочь? Я люблю, когда ты мне помогаешь. Он пошел чистить, забрал э, тарелки какие-то там для, для очисток, для того, чтобы положить чистую морковку, и ушел в зал смотреть телевизор и у телевизора чистить морковку. Потом приносит мне ее, и я ему даю терку. Он говорит, зачем терка? Я говорю, ну ее надо потереть. Он говорит, зачем потереть? Я говорю, ну если ты хочешь. Он говорит, Понял, ушел, <смех> оказал, морковку. Килограмм морковки – это ну, реально трудная работа для нормальной женщины. Но ну, еще и время сколько надо на это. Я делаю то, что легче. Кабачки порезала, лук порезала, специями обсыпала, чеснок почистила. Он приходит, я ему говорю, еще чеснок надо через чеснокодавилку. Он сделал. То есть здесь вот эта формулировка очень важная. Она облегчает очень сильно труд. И мужчина счастлив, он... При когда мы где-то в гостях, он говорит, ну скажи, скажи, я же тебе помогаю дома. Я говорю, конечно, на это не могу, говорю, пожалуйста, ты мне всегда помогаешь. Но он не знает, что я правильно ставлю формулировку, чтобы он мне помогал. А сколько женщин просят по 40 раз, там по 50 раз, забей гвоздь. Потом говорит, беру и сама забиваю. Так формулировку просто поменяйте, и все, и ваша жизнь станет легче. И не нужно брать на себя. Вот у меня, допустим, баллон с газом у нас покупной здесь в Испании газ. Э, в маленьких деревнях, в городах есть, как в, как в России, по трупам идет газ, а в маленьких деревнях нету такого. Ну, маленькая деревня 3000 народу, но тем не менее, нет такого. И мы два раза в неделю можем купить. То есть приезжает машина с баллонами, нужно выйти на улицу и купить этот баллон. И все женщины вытаскивают пустой баллон, э, чтобы... Этот мужчина видел, что ага, вот сюда надо принести, ага, вот сюда надо принести. А я всегда выхожу без, без баллона. И ему говорю: ты мне донесешь до квартиры, а то я не могу поднять, ты же пустой, он для меня тяжелый. Он говорит: хорошо, я ему там на чай даю еврик. И он счастлив каждый раз, как меня видит, он говорит: все, можешь идти заниматься своими делами, я тебя принесу. То есть, у меня э, проблемы бывают только, когда он в отпуске летом. Я жду, прям молюсь, когда отпуск закончится у него, и что он вышел на работу. Я ему говорю, это я молилась, чтобы ты вышел на работу. Потому что без тебя другие, с другими не договорится. То есть люди не хотят работать, можно сказать. Да? Такая вот история. То есть я стараюсь физически не напрягать себя. Потому что знаю всякий секрет. Да? Мужчинам просто наговори комплиментов. Скажи, ой, как классно у тебя получается. Как хорошо, что на свете есть такие настоящие мужчины. И все, они счастливы, у них крылья вырастают, а они летают от счастья. Еще целый день, женщина комплимент сказала. Так что э, не нужно напрягаться да, сильно. Просто понимать, что хочу и не хочу. У них другого нет. вот Нужно сделать так, чтобы у него включилось вот это хочу. И все будет во всем помощи поддержка, все сделает для вас, можете даже за это не переживать. Так, хорошо. Возвращаемся. Не, не могу флиртовать не насильно, да, как я там написала в названии. Смотрите, если нету цели, да, то есть, конечно, мы женщины все привыкли сами делать и бревнышки весело с улыбочкой носить и тяжести всякие, все, все, все. И я такая была большую часть жизни. Я вам прям вот клянусь. Я одна растила дочку. В 23 года мне было, когда я развелась с первым мужем. И все. В моей жизни были там такие ненадолго приходящие мужчины. Мне приходилось делать все самой. Я была дочке отцом больше, чем мама. Поэтому я все прекрасно понимаю. То есть здесь важна цель. да? То есть ради чего флиртовать. да? Ради чего учиться флиртовать? Конечно, в 40 с хвостиком я училась флиртовать. Это было, скажем так, не рано, да, это не 18, не 20 лет. Причем здесь отличие очень серьезное: флиртовать с мужчиной 18-20 лет, когда у тебя ни одной морщинки, идеальная фигура, и там, я не знаю, возможности да, еще выйти замуж, еще вся жизнь впереди и так далее. да, Это один вариант. И когда женщина флиртует, когда уже ей 40 с хвостиком, то если она будет делать те же самые телодвижения, как в 18-20 лет, скорее всего, это будет смешно. То есть здесь уже не задерешь так одну, на одну ногу юбку, чтобы остановить машину. Уже 18-летняя девочка это делает, это прикольно, да? Но если это делает 44 года женщина, уже смешно. Уже где-то что-то тут не так, да, то есть флирт, он уже другой. Здесь больше мудрости проявляется, здесь больше проявляется горловая чакра, да, то есть уже не декольте или там показать э, плечико или ножку голенькую, да, или там что-то такое в этом формате, здесь уже совсем другое. Здесь идем через комплименты, флирт, да? э, через правильные комплименты, потому что если, это, допустим, мы мужчине говорим, ой, какая у вас рубашечка розовая, красивая, Скорее всего, мы его обидим, особенно если мужчина чего-то в жизни добился. Он будет понимать, что женщина видит мою рубашечку, но не видит мои подвиги, которые я совершила, ему будет обидно. Ни в коем случае нельзя такой комплимент говорить, да, то есть, ну, если вы только очень близки. То есть мужу можно сказать, так, вот эта рубашечка тебе очень хорошо, да, э, там... Очень такие должны быть уже доверительные отношения, когда такой комплимент. А незнакомому человеку, как, ну, женщине, допустим, мы говорим, незнакомой, да, ой, как тебе хорошо это платье, тебе там сочетается с этой губной помадой и с этой прической. Скорее всего, женщина обрадуется и скажет, да, да, благодарю, благодарю, да. А мужчина может отнестись по-разному, да, если вы говорите физическому телу комплименты говорит, какие у вас мускулы все вы сделали призыв к сексу и мужчина сделает все чтобы сегодня вас уложить в постель потом женщины говорят меня изнасиловали а просто до этого она сказала призыв на языке мужчины и не осознавала это поэтому тут с комплиментами мужчины нужно очень аккуратно нужно очень понимать какие комплименты как правильно говорить ну сегодня мы не будем об этом может быть, если будете задавать вопросы, следующее видео о комплиментах. Так вот, э, флиртовать выгодно. Флиртовать выгодно, чтобы ваша жизнь была женской, легкой, приятной. Чтобы вы не чувствовали себя загнанной лошадью. Да? То есть загнанную лошадь опять-таки мы делаем сами. Я была в этом состоянии загнанной лошадью, я чувствовала себя загнанной лошадью, я почти всю жизнь проработала без выходных и отпусков. 90-е годы это были оптовые рынки, потом мой киоск до 2000 какого-то года, потом я уехала в Испанию, и первое, что я в Испании делала, ухаживала за старичками, или были уборки там, больших домов. И э, очень часто нужно было на работу выйти, там, или 31 декабря, или 1 декабря, или и тот, и тот день, потому что в семье гости, и им нужно, чтобы гости пришли на чистое, и когда гости ушли, за ними тоже надо убрать, да? То есть были такие дни, э, ухаживала за старичками, когда детям не до них, у них свои семьи, и они говорят, пожалуйста, выходной тоже с ним будь, да. И я соглашалась, то есть я позволяла делать из меня... Э, вот эту загнанную лошадь. То есть это, опять-таки, мой выбор был, ну, неосознанный в тот момент, то есть я не понимала тогда, да, то есть сейчас я это понимаю по-другому. Поэтому здесь сейчас очень важно понять, для чего флиртовать, да, то есть просто чтобы вот, не для чего, да, чтобы, или вы можете при помощи этого флирта создать семью комфортную, где комфортно и вам, и мужчине. Мужчина чувствует себя нужным, вы чувствуете, что вам помогают, что на ваши просьбы откликаются, ваши пожелания выполняются, ваши э, цели исполняются, да? то есть здесь это немаловажно. Но если женщина не умеет флиртовать, и она в формате мужской энергии пытается э, мужчине о чем то попросить, да, что получаем? То, что наши пожелания не выполняются а когда женщина умеет использовать что такое вообще флирт женский это женская сила это женская сила когда мужчина говорит уйди противный да но ну, это смешно реально но когда женщина это говорит она просто классно она просто хочется любоваться этим даже мужчины э, вот много сейчас лекторов ведических мужчин, да, которые ведут тренинги для женщин, как правильно, как вести себя ведической женщине. Да. Они говорят, я знаю, что в зале сидит моя жена, и она все слушает, что я рассказываю женщинам, и она потом все эти трюки использует на мне. Говорит. Но мне это говорит, приятно, потому что она ведет себя как женщина, а не как мужик, который приказ, приказы отдает. И это две большие разницы. То есть мужчинам должно быть приятно когда мы им отдаем приказы и оно все равно приказ просто нужно выработать привычку не как мама говорила там папа иди забей, забей гвоздь да? или там как у меня мама говорила юра ты что не слышишь я тебя зову Вот прям даже голосом мамы получается такое вот командование да конечно никакому мужчине приятно мужчине когда некомфортно рядом женщины он либо начинает пить, либо сливается, либо начинает гулять с другими женщинами. Те, которые говорят комплименты, те, которые флиртуют, вовлекают, те, которые играют с ним, то есть вся жизнь игра. И это очень важно. И это, если женщина учится флиртовать, она уже лишает свою семью измены, то есть измены в будущем не будет, она исполняет все свои желания, мужчина готов будет к ее ногам положить весь мир потому что она делает в таком формате в каком мужчине комфортно у нее исполняются все желания у нее будут цветы подарки пляжи там я не знаю прогулки путешествия все что она захочет даже если мужчина изначально это не обещал То есть как сила это или не сила? Поэтому флирт, стоит все-таки отнестись к нему серьезно, как к инструменту, помогающему сделать жизнь легче и добиться большего, да, большего исполнения своих желаний и целей, э, выполнить, исполнить, добиться. Ну, добиться здесь, наверное, не подходит, потому что здесь будет по-женски, оно будет легко получаться, просто супер-вау, как легко будет получаться». Я, например, просто кайфую. Я знаю, что я должна просто быть в хорошем настроении. Я ищу, чем я себе могу поднять настроение. То есть у меня вообще все мое пространство окружено и якорями. Да? То есть, либо я какие-то духи побрызгаю себе сюда, чтобы я все время могла понюхать и сказать «вау», и настроение поднимается. Да? То есть я должна всегда быть в хорошем настроении. Я должна всегда улыбаться. Этого достаточно. Плюс 540 гц. Да? Плюс 540 герц, радостное состояние, да. И говоришь, дорогой, пожалуйста, ты хочешь мне помочь? Все. Самая волшебная фраза. И он бежит. Или, дорогой, ты хочешь мне купить цветы? И он говорит: да, хочу. То есть, ну, когда вы любому человеку через хочу задаете вопрос. У него всегда возникает желание хочу, особенно у мужчин. Они по природе своей э, исполнители желаний. Любой мужчина просто какой-то знает об этом, а какой-то не знает. В каком-то включили эту кнопочку, а в каком-то надо включить эту кнопочку. И все, и все волшебство любого мужчину можно э, вдохновить при помощи вот этих вот инструментов. Да? Ну и, конечно, знаете, как правильно говорить, комплименты, как его правильно похвалить, когда не стоит хвалить понапрасну, да, не, как не перехвалить. Вот эти вот все моменты, там тоже определенные трюки, их не расскажешь за 20 минут, естественно, они длиннее гораздо. но Это все э, можно изучить. Это все можно изучить. И это у... легче делает жизнь, легче. Поэтому насчет того, что научиться, научиться мы можем всему, чему только я пожелаю, да? то есть я еще хочу научиться тому, тому, тому, у меня целый список есть, чему я еще хочу научиться, вообще жизнь длинная, она должна быть наполнена всяким обучением, мой муж мне иногда говорит, в нашем возрасте уже не надо учиться, я говорю, да ты чего, у меня жизнь только начинается, у меня в следующем году 50 лет всего будет. Я еще столько, не знаю. И мы с ним не понимаем здесь друг друга. Но это не важно. Он может оставаться в своем каком-то мерке, там, смотреть свой телевизор, велосипедистов, футбол. А у меня есть своя территория, свое время для уединения и свое время для того, чтобы учиться. И флирту в том числе, и прокачивать себя в этом направлении. То есть я точно знаю, что если бы там, год назад я не прокачивала себя через практики. Да? Я сегодня бы не оказалась вот в этом месте. Да? Или не было у меня каких-то возможностей. То есть то, где я на сегодняшний день нахожусь, это был результат моих трансформаций в голове. Всего-то на навсего. Трансформируем голову и все. Поэтому научиться мы можем реально всему, чему мы захотели. Вражеская мысль, что человек не хочет учиться. Да? Лень. Ну, человек, который не хочется учиться, он гарантированно не станет миллионером, гарантированно не выйдет успешно замуж. Может быть, и выйдет замуж, но успешно тут надо потрудиться над своей э, трансформацией, да? над своим состоянием счастья. Э, гарантированно не будет друзей у человека, который не хочет над собой работать. Да? То есть вот как моя мама говорит, вот я такая, любите меня такой, какая есть. Ну, ее все любят такой, какая она есть, и она осталась одна. Как она боялась остаться одна? Она осталась одна. Я уехала далеко в Испанию, сбрала дочь. Мой брат, у него трое детей, ему некогда сильно маме внимание уделять. Он приходит, конечно, но это минимальное время, не то, которое она бы хотела, чтобы ей уделяли дети. Ну, вот можно было поменять свой характер вовремя. Там, ну, сейчас уже, конечно, 70+. И, конечно, не хочется это делать, но можно и в начать. Лучше поздно, чем никогда, изменить свою жизнь к лучшему, изменить свои нейронные связи, изменить свою судьбу. Да? Потому что когда мы трансформируем что-то негативное в голове в позитив, мы получаем много ресурса. Этот ресурс мы направляем на исполнение наших желаний. Все. Вот все просто в мире. Просто нужно понять, как трансформировать, во что трансформировать? Какую правильную программу записать? Да? Какая будет уже работать на нас программа? Да? Потому что я не хочу учиться, это вражеская программа. Любите меня такой, какая есть, это вражеская программа. Хотите умереть в одиночестве, как чтобы вам некому было стакан воды поднести? Ну, тогда это будет на правильном, на правильном пути. Если вас это не устраивает, вы хотите, чтобы у вас были друзья всегда, да? в любом возрасте, чтобы людям с вами были комф было комфортно. Вам нужно, чтобы сначала вам с самой собой было комфортно, то есть проработать все обиды, страхи, все. И вот, это вот, вот эти вот программы у нас в голове, курган просто, они приходят из рода, мы их при рождении получаем с ДНК, мы приносим их с прошлого воплощения, сейчас у нас голливудские фильмы, которые загружают нас вражескими программами всякими разными, которые нам невыгодны. Вот просто осознать, кто из них какая, какая нам невыгодна, какая нам не нужна, и освободить свою голову от них, и наполнить теми программами, которые мы можем. То есть самопрограммирование, можно сказать, да? метафизика. Метафизика, которая э, меняется в точке, в которой вы получили осознание, озарение, инсайт. Э, в, в этой точке ваше направление к будущему меняется в лучшую сторону чаще всего. Да, то есть если вы загрузили негативное э, убеждение или кто-то вам загрузил негативное убеждение, ваша жизнь на направление худшего направляется. Поэтому на картах и толком нельзя сказать, э, какое будущее человека будет, потому что он вот сейчас может поменять свое мировоззрение, принять решение уже исходя из нового мировоззрения. И его жизнь уже меняется, и ту, которую можно было предсказать вчера на картах, она уже не, не выйдет, и уже можно по-новому карты раскладывать, это будет новая судьба и новое будущее, которое... А если человек каждый день прокачивает себя в каких-то практиках, ну, какое, какое будущее можно предсказать такому человеку? Ну, что хорошее, оно будет однозначно, но точно э, ничего нельзя будет сказать, потому что 90% уже не сбудется если человек работает над собой. Ну, тот, который не работает, ему легко предсказывать. Ему сказал, он еще поверил в то, что ему сказал, и у него укрепилось это, и точно он идет по этому варианту. А у нас впереди будущее, это миллиарды вариантов. Поэтому все зависит от нас, от нашей мысли, от нашего поступка, от выбранного действия. И Мы каждый день стоим перед выбором. Это туда пойти или туда пойти, да? Сюда пойти или сюда пойти, так сделать или так сделать, да, то есть перед очень многими моментами своим перед выбором. И флиртовать точно так же вы выбираете. Если вы видите выгоду в том, что флиртовать выгодно, вы берете и учитесь флиртовать. Если вы не видите свою выгоду, то, конечно, зачем это делать? Вы даже не понимаете, зачем я буду учиться флиртовать. Вот я не флиртовала никогда, да, там. И зачем я буду там на, в своем возрасте учиться? Ну, это выгодно. Женщине это выгодно. Хорошо, мои дорогие. Давайте ответьте мне на вопрос, кто после нашей сегодняшней встречи уже готов учиться флиртовать. И на моей страничке, э, по почитайте, пожалуйста, посты, посмотрите сторисы. Я сейчас очень много интересных э, моментов даю в сторисах, и они не будут повторяться, то есть это будет уникальность, которая в течение суток только доступна к просмотру, а на следующие сутки уже недоступна к просмотру. Я очень много интересных мыслей даю, очень много интересных фишек, которые тоже помогают э, получить трансформацию, просто посмотрев мои сторисы. Это удивительная возможность, и улучшить свою судьбу вы можете, просто посмотрев мои сторис. Очень многие идеи, которые я а, сейчас в сторисах транслирую, они а, меняют очень сильно жизнь. Так что обязательно посмотрите мои сторисы, мои посты. У меня осталось одно место в работу, одно место в работу. На следующей неделе, с понедельника, будет еще две возможности попасть на бесплатную консультацию ко мне. И э, попасть в работу, да, то есть из двух человек я возьму одного только в работу. Так что торопитесь, торопитесь попасть в работу, если вы готовы изменить свою жизнь, если вы понимаете, что вы больше не хотите быть тем камнем, под которое шампанское не течет, если вы больше не хотите плакать в подушку в одиночестве, если вы не хотите, э, чтобы мужчины от вас видели только физическое тело и хотели сразу секса, или чтобы вы точно уже знали, что же сказать такому мужчине, который хочет секса, да, только секса, да, или как его включить, чтобы на более высоких чакрах, чтобы он уже хотел и отношений, хотел заботиться, хотел дарить цветы, и хотел общие праздники, традиции семейные, все это, как его включить, мужчину, да, то есть любого мужчину абсолютно можно на это все включить. Хорошо, если есть какие-то вопросы, я жду. И если нету, читайте меня дальше, будет много интересного. В следующий четверг будет обязательно какой-нибудь короткий эфир на 20-30 минут. Какую-то тему такую тоже важную, ценную я приготовлю. И будем каждый четверг видеться на коротких видео. Да? Хорошо. Я осознала, почему я так остро реагировала на флирт женщин, коллег, мужа. Да, если у вас мужская энергия, вы будете... Как-то вот остро, да, реагировать, да. Оказывается, просто мне самой не хватало этого, начинаю плевтовать. Обязательно, очень рада, что у вас произошло такое осознание, очень круто. У меня же прям мурашки пошли в жару-то в нашу. Э, классно, вообще супер. Да-да-да, я тоже, когда была в мужских энергиях, мне казалось, вот как-то девушки там вообще какие-то, как наигранные какие-то, актрисы плохие там. Когда я научилась уже включать и выключать вот эту мужскую и женскую, да, за рулем мужская энергия включаем, да, вышли из за руля, там одели свои туфельки, там я не знаю, там сумочка, да, все, я женщина, я включила женскую энергию, да. и с мужем как можно больше э, тоже проявляться как женщина. И когда мы проявляемся как женщина, в начальном этапе кажется, что мы прикидываемся, да, играем роль какую-то, когда мы начинаем флиртовать, проявляться как женщина. Кажется, что я не по-настоящему, а потом со временем понимаю, что это просто две мои э, как, аватарки да? женская энергия, мужская энергия, я включаю то одну, то другую, и потом мне уже было комфортно. И сейчас мужчинам очень нужны эмоции. Они не такие эмоциональные, как мы. Да? И если мы умеем проявлять свои вот эти вот эмоции вот по флирте, это очень круто, да, то есть позитивные эмоции какие-то рожицы строить, это очень-очень круто. То есть вы будете вообще очень супер как выигрывать э, перед коллегами. Да? То есть коллеги будут просто проигрывать. Даже если они уже большие специалисты, вы можете их перегнать. Так что, так что очень рада за, такое, обра, за такую обратную связь. Супер, я благодарю вас. Не знаю, как вас зовут, вас в циферке и написано, не знаю, как зовут, мне бы хотелось да, назвать вас по имени. Очень благодарю за обратную связь, потому что это очень ценно. Хорошо, обнимаю вас, дорогие мои, и увидимся в следующий четверг обязательно. Да? Все, пока-пока.